Всем здорово, дорогие друзья, меня зовут Валерий и мы продолжаем играть в Вора золотое издание Итак, мы с вами в прошлой серии пробрались в дом Рубин, Рубина Стащили у него ключ, короче, от сейфа Донала И теперь, собственно, нам нужно, короче, возвращаться обратно в коллекторы И искать а... второе особняк, особняк Донала Вот но для начала я хочу э -э, сходить... Э -э, мы тут пропустили две двери, короче. Пропустили с вами... Так, э -э, это у нас дверь ведет к библиотеку. Ну, почти. Окей. Э -э, хочу, короче, посмотреть две пропущенные двери, которые мы с вами так и не посмотрели. Возможно, там есть пропущенные... Золото. Так. Здесь мы еще не были. Собственно, наверное, вот оно это место, да? Хотя хрен его знает. Это, это, это выход. Так. Вот здесь вот дверь. Ну, а, погоди, еще дверь. А, ну это все ведет, короче, по кругу и.. Все же правильно, да, я так понимаю. Ну-ка, давайте поднимемся наверх, взглянем. Так, погоди, это... Нет. Так. Подняться наверх и посмотреть, все ли у нас открыто. Потому что мы же с верхнего этажа видели две закрытые... Двери. Так. А, ну собственно вот. Собственно вот, да, эти двери у нас ведут э, по кругу. Так что... Идем, короче, обратно в канализацию. Окей, где у нас тут выход? Так. Э, здесь нет не то. Я дика. Здесь макарон убрали. Здесь у нас кухня. лишь выход-то. Отсюда я заходил. Вот отсюда я заходил. Все возвращаемся. Пойдем тем же путем. Я думаю, каким мы сюда пришли. здесь погоди-ка вот собственно собственно нашел так вот они главные двери здесь мы с вами пролазили через камин Пролазить будешь Залазь будешь или нет? Так. Уступай. Я что-то заблудился. У нас здесь был где-то паучара. Во. Спуск вниз. А, рука зачесалась. Что, что это было? Окей здесь у нас паучара пускай живет мы его трогать не будем так все вернулись вернулись мы с вами обратно в канализации так выберу дубинку на всякий случай возможно здесь еще а, не все у нас оглушены Возможно, здесь есть еще охрана. Так, лестница наверх, понятно. Так, а теперь бы вспомнить. Дорогу. В лабиринтах в этих. Бляха, я круг опять сделал. Значит, получается... Идем направо. Что, что, все чешется. Чесотка какая-то напала. Так, окей. А здесь что у нас? Нет. Собственно, я предполагаю так, что э, дом Донала находится в противоположной стороне. Да, то бишь, мы сейчас шли... Э, Залазить-то будешь, нет? Сейчас мы шли влево, теперь мы пойдем... Или наоборот, мы шли вправо. Теперь мы пойдем налево. Так, э, не то. Не в ту сторону пошел. Окей, здесь у нас еще какая-то дверь Погоди Здесь, смотри, у нас двери Так, окей Тихо-тихо Водные стрелы нам позволяют Как бы Потушить тут все. Поэтому воспользуйся, воспользуемся этим. где, где ты? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Отлично. Лежи, родненький. Так, здесь что? Ага, здесь ходит. Там какая-то надпись на стене. Погоди, сюда идет. Отлично. Так вам! Отдыхай. Так вам по делам. Так, здесь ничего нет. Закрыто. Здесь что? Мы выбрали нашу профессию вопреки алчности монархии. Мы живем для того, чтобы набивать налогами толстые карманы знати. Мы выбрали себе жизнь, единственно пригодную для тех, кто хочет быть истинно свободен. Мы воры. Кредо воров подветренной гильдии. Окей. Так, погоди, там еще один охранник, сейчас я с ним разберусь. Яха, разобрался. Ну-ка. Так, тут еще один вор, да? Мы сейчас с ним... Тихо. О, он, он так ходит, короче, быстро. Кругами, на одном месте. Лучше надеюсь, что тебя первым нашел я, а не стража. Мы сейчас сделаем вот так. И наверное, ну ладно, я не знаю, эту маховую стрелу использовать или нет. Все, отлично. И маховой стрелы никакой не надо. Ну, Гаррет, ты поднимешь его или нет? Отлично. Лежи здесь. Так, это что? О, вон как? Вон как это работает! Так, ладно. Ну, давай начнем отсюда. Тут закрыто. Где мои отмычки? Буперские. Которые взламывают почти любой замок. Отлично. Так. Цветошумовая. Так, отлично, здесь, здесь исцеляющие зелье. У нас а, 4 уже получается исцеляющих зелий. Как же намерто, то все позакрывали, а! В таких ящиках по-любому должно быть золото, раз оно. Анимины всякие раз оно так закрыто. Так. Во. Другой дельце. Так, все, да, здесь. А, два ящика, там два ящика. Тут дверь откроем, чтобы не путаться. Окей. Все, э -э -э возвращаемся. Короче, значит... Так, погоди. Это я обратно пошел. Возвращаемся, значит, в канализации. Только на на надо бы найти вход и не заблудиться. Так, ага, я помню, здесь у нас заколочено. Ага, здесь я был. моей следы. Окей. Ай, снова обратно сюда. Что ж ты будешь делать-то? Заблудился тут В четырех стенах Так ну вот, мы заходили с вами Залезь, да залезь, Гаррет Мы заходили с вами вот так Вот мы открывали здесь Значит, мы сейчас идем правильно Вот так Потом Сюда Вот здесь как Вот здесь как я сюда попал Попадал Возможно Так я... Ага, все вроде как разобрался. Так, вон оттуда, да, я пришел? Или вот отсюда? Погоди, вот отсюда я пришел. Вот от Седова. Так, потайная дверь какая-то. Ой, да ладно! Ой, да ладно! Я чё вернулся обратно? А, ну да, вот это. Дырень... А, все, мы на начало пришли. Так, окей. Идем, значит, в правую сторону. Судя по всему, особняк Донала находится здесь справа. Что это? Так, тихо, прислуга. Ну, прислугу можно вот так вырубать. Она, в принципе. Главное, чтобы она не закричала. Там караул, помогите! Насилуют, убивают. Так, что здесь? Спуск вниз еще какой-то. Снова какие-то рычаги. Ну, давай все мы подключаем. Я думаю, э -э, возможно, что мы открыли. Да, вот, наверное, решетку вот эту мы открыли. Мы пооткрывали как... О -о -о. Вот этот я удачно открыл. Мы пооткрывали с вами проходы себе. Так. Так. Лестница, смотри наверх. Еще как-то вот здесь можно пройти. Мамородная ходов-то. Ступадува тут воняет, как не знаю где. Опа, паук дохлый. Здравствуйте. Ступадува здесь воняет, не знаю, как... Э, как говорил солист группы Рамштайн, фью, Фьюдермич. Опа, тихо. Паучара. Микантара. Отлично. Так, эту стрелу я заберу. Здесь что у нас? Это что, это кнопка? Нет? Ладно, вот, допустим. Так, наверх. Так, окей, охрана там переговаривается. Раз а, появились диалоги. Раз появились диалоги, значит мы сюда не зря зашли. Выходи драться. Так, погоди, как-нибудь надо. Леха! Опа. Водяных стрел дают много Заметили, да? Опа, здесь еще, смотри Подводная труба так. так с какой стороны я приплыл? Он оттуда, наверное, скорее всего Хотя Нет, я вот отсюда приплыл Значит, плывем здесь шутка воздуха глотнуть поплыли дальше так а тут у нас а это что такое ничего не ломается Столько всяких, короче, агрегатов. И непонятно, что я открываю. 48, 47. Это, наверное, какие шлюзы. Хотя не факт, что я открыл. Может, я закрыл. Не знаю. Найдем 48 или 47 шлюз и проверим. Если попадется. Но я думаю, что... Это нужно. Так там... Гуляет. погоди мостик Там у нас стрелы лежат ну ладно <с> я думаю еще вернемся сюда так окей смотрите заколочено все здесь ходов целая куча тут вода там вода куда вообще идти вообще непонятно там смотреть туннели и целая куча в воде то ничего нет здесь проход так стопа это открыто или закрыто 47 открыто а -а -а, черный ход о черный ход да ладно Слышала, а это чё я вот что, нашел этот выработал... особняк донала что ли воде то ничего нет здесь проход так стопа это открыто или закрыто 47 открыто а, черный ход че -че. о черный ход да ладно Слышала, а это чё до... я что нашел этот особняк донала что ли В воде ты у нас стоит охрана да, я какого черта? Ты здесь... на тебе не ори только так будешь лежать здесь вот сюда так ништяк окей а... Ага, там охрана. Нет, здесь никого. А, так. Это цементный туннель. Ну-кась. Тут дома нет. А что все закрыто-то? ничего мне тут не открыть странно значит надо ключ искать тихо тихо тихо тихо, тихо, тихо. Так, это тот, который он там стоял Окей, okay. хорошо Не будет мешать Не думал, что он выйдет Так, еще одна темница Давай сделаем так, вот на всякий случай Если что, сюда спрячем Кого-нибудь красные ковры Красные бабушкины ковры Что здесь у нас интересного? нам тут что у нас тут бабушка прячет в своем сундучке мину Да, боевая бабушка так окей судя по всему это я сейчас пробираюсь короче в особняк донула я так предполагаю мы находимся с вами тоже, наверное, в подвале просто. Еще одна темная комната. У Леха, сколько тут дверей. Давайте пока деревянные осмотрим. Ничего. Нет ничего. Ага, здесь, по-моему, стоял охранник. Допустим, да. открываем вот эту дверь там еще э, наверх был была дорога ну, судя по всему то что здесь дверь закрыта значит здесь что-то интересное должно быть я же говорю смотри ящичек пусто что ли о вот это другое дело а увидите видите ли пусто у них тут. Так, а -а -а, все, здесь дверей больше нет, никаких. Я ничего здесь не пропустил, нигде. Ну, <жу> суть по всему, что... Все. Поднимаемся на... Водика. Еще одна дверь. А как так-то? Как так-то я пропустил ее? Не увидел. Скорее всего, это тоже склад. смотреть смотри, сундуки. нехило Так, скорости. Пусто. Пусто. Ах, хреново такая, как, а. Только зелье скорости. Окей, поднимаемся. Это кевел. Нет. Бляха, идет кто-то, идет кто-то. О, ты меня увидел, что ли? Ты как это? ай-яй-яй ай-яй-яй так стопы где моя вспышка так тебе. хера он такой резкий я даже не ожидал что он это так быстро зайдет я думал он только открыл дверь а я уже смотался короче а в итоге смотри как вышло все так кабин все тишина здесь больше нет никого это больше похоже на какую-то столовую но здесь пусто ох ты неплохо говорю в последний раз передай прислуги чтобы держались подальше от комнаты со знаменами и ничего там не трогали только в этой комнате я могу обрести душевное спокойствие. Моя коллекция слишком ценная, чтобы позволить любую неуклюжесть во время уборки. Да, судя по всему, это Доналл. Так, что-то ценное, значит, находится у него... Ой, фу. Фу, дермич! А, судя по всему, что-то ценное находится у него в комнате со знаменами. Будем знать. Так, погоди. Столько дверей, куда идти Ага, склад, это что? Ключ Окей Здесь что? Есть тут еще что-нибудь? Да что ты, да что ты падаешь-то все Да ёбьте мать Не надо хотя бы Так, пусто А, все, да, больше нет ничего. Ну тогда ладно, валим отсюда. Так, что здесь? О, о, о, о, о, -о полегче. Тут нехилая комнатка И пусто ничего нет, да? Статуя. А У Доннала, смотри, так нехило, да? Поинтереснее, чем у Рубина. Татуи, смотри, стены как будто, не знаю, из меди, да, скорее всего. Понятно. Смотри, как, как будто а, витражи такие, как, как в церкви. Ковер такой золотистый что-то тихо так странно очень ага. так где моя маховая стрела мешочек так а здесь мы сейчас потушим свет наверное Раз, два. Блин, надо было сначала туда осмотреть, а потом выключить свет. Вдруг я что-нибудь пропущу. Ну хотя ладно, здесь только одна ваза, походу, была. Гор... Или горшочек, что это такое. Эти вот сиденья похожи на маленькие гробики. Так, окей, там я везде был смотри наверх здесь еще так я взял какой-то ключ это вообще на улицу Ну, это может быть похоже на точку отхода в принципе так то если посудить что у нас там мы что еще так сапфировая ваза браслет рэндалла где этот браслет рэндалла где-то здесь или в доме рубина Эй, я леха вот надо же было такая. а у меня и нет да больше этих я тебя, да нет меня здесь двери ты не закрыл, почему? Все, он потерял меня. Я Фу. будьте внимательны. Мы с радостью поймаем тебя, парень. Мы потеряли его ух ты я короче нашел фишку видишь короче когда э, забегаешь резко за спину ты ударяешь им они тоже вырубаются так погоди я шел наверх да блях еще один кажется ничего не было не было не было Да, да как твою мать, а? Я только чуть-чуть выглянул. И что такое настоящая боль? Ты подохнешь в канализации, ты подохнешь. Нет, не получается. Игра не прервалась? сейчас как, как обычно написала типа нельзя убивать людей хотя я дубинкой по башке шлеп охренеть здесь ходов так ладно давай начнем отсюда раз спальня ага ваза все больше нет пусто так 2. Так. Ключ и книженцы Так, опять дроп 34. Работа у Леди Ламер. Работа у герцога Леонардо. Взятка лорду Черчу. Проценты мировому судье Гилби. Работа у лорда Меуса. Слежка. Работа у лорда Рендела. Окей. Какие-то подсчеты. Еще бума, э, книжка. 4-33. Расходы на развлечение. Информация от Виктории. Уборка. Освежитель воздуха. Ну как же без него. Слежка. Подкупи э, уполномоченного мефана. Информация от придворного шута Тейчхольца. Имена вообще жесть. Взятка капитану Пирсалу. Или Пирсалу. Э, работа у леди Коуглин. Проценты констеблю Маку. Поставки из малой храбо хработы. А, контракт с вором соусом. С Дарк Соусом. Ну, хоть и этот, смотри, а, ванны принимает не в толчках. Отлично. У этого хоть поинтереснее. И смотри, и ванна сама поинтереснее. Да, из какого-то такого бело-красного кирпича, что ли, или из мрамора такого. Так, что я вижу? Золотой самородок. Ага. Так. Идем дальше. Опа. А вот это случай. О, да, это комната со знаменами, как. как э... Писалось. Там В бумаге Отлично, это все режется, рубится но ничего нет Картины Понятно, такие мы уже видели Жрачка, опа, карта о Нехило, но здесь что-то пусто может туда что-то вставить надо? Опа. Опа. Сейф так, погоди. У меня ключ от сейфа есть. Но я пока не буду его открывать. Ну ладно. Придется уже сейчас открывать. Так, ключ. Погоди. Ключ от... Нет. Ключ. Ключ от дома. Ключ от сейфа. Ништяк. Так, э, стащить браслет Род, лорда Рэндалла еще надо. Где этот браслет? Я хз, если честно. Где его искать? Окей. <косых> <косых> <косых> okay. Так, ну и в принципе, наверное, здесь все, да? Но... Сбежать мы по-любому не можем, потому что у нас еще нет браслета. Здесь я все смотрел. Браслет, э, может, бляха. Ну, э, в доме... О, погоди, вот здесь я еще не посмотрел. В доме... А, а, нет, все. Я когда убегал, закрыл, видимо. В доме а, Рубина... Я не мог пропустить, потому что... Я ж там тоже все осмотрел. Возможно, где-то еще в коллекторах, может, какие-то проходы есть, какие-то есть еще места. Стоит, я думаю, туда вернуться, посмотреть, поискать. Вот. Хотя хз. Давайте, короче, на этом закончим, друзья. А... Вот здесь в столовой. Вот. Свои догадки, где находится браслет Арендала, пишите в комментариях. Вот Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм. Комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.